Все. Да. Сегодня, в Международный Женский День, мы, феминистки Ростова-на-Дону, расклеивали плакаты и раздавали открытки поздравительные и листовки о реальном значении праздника 8 марта. А, в общем, все круто. Присоединяйтесь мы к раздали. Дню. Поздравляйте своих женщин и перестаньте им желать, чтобы им улыбались цветы. Вот такие мы раздавали открытки. Большинство женщин взяли. И мы, надеюсь... Мы Надеюсь, надеемся, что они прочитали Прочитали и поняли И вы пришли домой и выбросили тюльпанов Нет, мы ничего не имеем против тюльпанов Тюльпаны это круто, но Желайте своим женщинам Не только быть красивыми А быть сильными и решительными И бороться свои права